Вот, Йорк. Где? его поднять? Давай, давай, не, едем. ну так, наверное, давай. не Дай я его подниму. Давай. Не, не вид видно не его. Не житься, при этом, а не давай я его подниму. Давай, поднимайся. Давай, поднимайся. Сейчас а, трава мешает. Схватился за траву, да? Муж, какой Может, поближе его а? к камере. Смотрите. Нашли свежие, мне очень трудно его держать. Я-я! Где? Я-я! И вуде! А иголки все больше а и больше, я втыкаю. Я! Сжиматься, сжиматься! Он в иголке! Я! Больше! Где?! Чего?! Чего?! Чего?! Чего?! Чего?! Чего?! Чего?! ой, Чего?! Чего?! Чего?! Чего?! Чего?! Ра, бежать, вот хватайте ёжиков. Трава мешает. Большая, ты сейчас не снимаешь Ё-ё-кая. Колючий, да, ёжик? Мухи, мухи, мухи! Мухи, мухи! <сосы> Они не едят. Мухи, мухи, мухи. Ой, уйчик, уйчик, где руки? Где а, где а где блокнот? Где Меня. Ой, меня он очень сильно, сильно. болит. Троечко, вот смотри. Он. Но Но мне не Ммм! Ммм! Мммм! Мммм! Мммм! Мммм! не будет Ой, не, не видно. Не видно. Тихо. Главное, чтобы было видно. Ежик. Ежик называется. Гуляли, поймали. Гуляли, поймали. Ладно, пойдем сюда. Мы ёжик дома. Нет, домой мы его не можем.